Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Наконец-то настало лето и мы сегодня вместе с вами приготовим вкусное томатное гаспачо. Ребят, поверьте, это очень вкусно! Гаспачо огромное количество разновидностей по Испании. Его готовят в Италии, во Франции и во многих других европейских странах. Это традиционный суп из свежих овощей. Я его делаю немного по-другому. Так что оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Итак, друзья мои, для гаспача нам понадобится томаты спелые 600 граммов, болгарский перец, обязательно красный, две штуки, кабачок весом примерно 150 граммов, лук красный среднего размера, сельдерей нам понадобится порядка 100-120 граммов, огурец 100 граммов, нам еще понадобится 2 зубчика чеснока У меня тут мелкого размера В общем берите 2 зубчика чеснока Редис 2 штуки для украшения Авокадо 2 штуки для текстуры и вкуса Оливковое масло примерно 100-120 мг Уксус Херес порядка 50 мг Херес идеальный уксус для гаспачо Прекрасное кислое дополнение к остальным вкусам если нет, замените на обычный уксус. Или же просто возьмите лимон. Томатный сок, примерно 200 миллиграммов. И нам понадобится козий сыр, примерно 100-120 граммов. И, конечно же, пучок базилика. Первое, друзья мои, что нам нужно сделать, это запечь кабачок, болгарский перец и лук. Берем фольгу, застелять на противень. Выкладываем овощи. Можно вот так. Лук и болгарский перец. Хорошенько поливаем оливковым маслом. Так. Все обязательно солим и перчим. И добавим немного тимьяна для аромата. Вот так. Теперь все накрываем фольгой. И отправляем в заранее разогретую духовку при 180 градусах примерно на 40-45 минут. Тем временем томаты нам нужно очистить от кожуры, именно руками. Так быстрее, чем кипятить, чем их окунать, охлаждать, чистить и резать. Так быстрее, поверьте. Кожуру снимаем, потому что кожа здесь не нужна. Она даст неправильную текстуру. Далее, друзья мои, как овощи запекли, снимаем кожуру с перца. Снимается просто потрясающе, очень легко. Далее, друзья мои, берем какую-нибудь глубокую миску и закидываем сюда все наши запеченные овощи. Немного перца оставляем, в конце будем украшать наше блюдо. Перец, кабачок, лук, томаты. Также сюда же мы добавим немного сельдерея. Порежем на небольшие куски. Далее очистим огурец. И добавим вот такое количество. Порежем пополам. Затем еще мелко порубим. Вот так. И добавляем к нашим остальным овощам. Вот так. И возьмем хорошее количество листьев базилика. Так. Базилик я обожаю добавлять госпачу, он очень яркий и даст насыщенный вкус нашему гаспачо. И поскольку нам нужно заострить, добавим чуточку чеснока, добавим чуточку соли и перца и добавим авокадо. Вынимаем с помощью ложки сердцевинку и добавляем прямо к нашим овощам. Авокадо даст очень правильную текстуру гаспачу. она обволакивает и делает его более кремозным. И нам осталось добавить сюда немного томатного сока. Хорошенько встряхните его и добавляем. И добавим немного оливкового масла. такое количество будет достаточно это примерно 100 миллиграммов и мы добавим час уксуса сразу и час конце также чтобы заострить вкус и берем ручной блендер и пробиваем до однородности Так, друзья мои, все готово, теперь пробуем, добавим немного уксуса еще, примерно 30 граммов, и хорошенько посолим, соль не хватает, и еще раз хорошенько взобьем до однородности. Все, друзья мои, готово. Теперь, сервируем. Теперь, друзья мои, для сервировки нам понадобится немного огурца. Порежем его кубиком. Сердцевинка нам не нужна, потому что в нем очень много влаги. И порежем на такие маленькие кубики. Также порежем немного болгарского перца, тоже кубиком. Режем так же, как и огурец, то есть мелкими кубиками. Далее возьмем редиску и порежем круглыми слайсами. И в конце возьмем авокадо и порежем небольшими кубиками. Порежем пополам и на вот такие куски порежем, вот так. на небольшие. Друзья мои, тут у меня немного креветок, я обжарил с двух сторон по 1 минуту на оливковом масле. Ничего особенного, соль, перец и готово. Теперь, друзья мои, я вам покажу, как можно правильно сервировать, как в ресторане. Итак, берем немного огурца. Выкладываем сбоку, чуточку, вот так. Сюда же немного перца, примерно одну столовую ложку, или столько, столько вы хотите. Немного авокадо. Креветки. креветки у меня маленькие. Я добавлю примерно 6 штук. Украсим редиской. Вот так. И в И возьмем немного козьего муса и выложим в серединку. Вот прямо вот так. И теперь по серединке мы вилим наши гаспачо. Друзья мои, настало время все это попробовать. Посмотрите просто на это. Угу. Друзья мои, это очень вкусно. И что самое главное, готовьте, ну, из самых простых и доступных ингредиентов. Так что готовьте, наслаждайтесь.